Вот такой мужик вот. Ты, ты, да, ты, который смотришь это видео. Поэтому с тебя лайк и подписка. Угу. Отомстить грубому таксисту или водителю, который испортил вам настроение. В каждой машине есть кнопка, которая захватывает воздух не с улицы, а с салона. Нажав ее, захват воздуха происходит вот с этой области. У себя закрыли захват воздуха, опустились максимально низко. подшипели. Теперь весь ваш горячий пердеж будет идти с этой закрылки прямо в нос водителю. Меня часто спрашивают, как создать бизнес без вложений, без кредитов, без мам-пап, без опыта, без идей. Решила я попить чаю. Ну, конечно, сейчас иди. Типсошечка подыгрывала, достала чашку, <свист> положила батончик, хотела наливать чаю, поднимала глаза на сахар, децу. <свист> <свист> <свист> <свист> <смех> Пошли нахер. Короче, вот у меня вот такая пробка. Железная. Я постоянно хожу в ванну. Потом ее вот так вот выковыриваю Потому что она кубоков вот залазит туда Я в рот ебал того пидораса, который придумал вот так это, блять, крутить Два месяца, блять, моюсь нахуй с ножом в ванной И здесь точно так же, вот так его выковыривал постоянно А он, блядь, вот потом, Стас, посмотри, там одеяло, отжалось, нет? Еще отжимается. Ну что, ты срать будешь? Не знаю, посмотрим. Первый час буду все нюхать, тебя бесить, и потом, может быть, пописаю. А насру дома на ковре. Не знаю, такие традиции. Короче, собрали витраж, все заеб***, все устало, все резали. Только, блядь, вопрос для знатоков, как вот нам теперь надо с этого помещения выехать. Еб***ь,